Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Капуста Анастасия Андреевна АОС и КВ Кредит У Интересов в вам поступил звонок, уведомляя вас с этим разговора. Андрей Анатольевич Горов, вам знаком? Нет, я такого не знаю. Вы вообще-то надоели да мне У вас номер? Что номер указан в его договора. Скажите, как давно номером пользуетесь? Уже давно, а вы мне названиваете. Ну, какое время пользуетесь? Ну прилично уже женщина. Ну три года, четыре. Ну год четыре. Четыре года. Подскажите, официально в СООО связи приобретали? Да, все официально. А скажите, в каком городе? Подскажите а в каком городе приобрели номер? Что молчите?